Так, всем привет. А, ну, вот сейчас парочку примеров а, по нашей гравитации, да. А, ну, ну-ну, давайте первый запустим пример. Вот. Как мы видим, падают объекты и с разной скоростью. Ну, вот тот, который был самый крайний, давайте еще раз. Вот, обратите внимание на тот, который самый правый. Вот, он как бы наиболее реалистично упал, ну, если отталкиваться от нашего реального мира, да. Эти другие падают не настолько реалистично, но если им сверху э, пририсовать там парашют, то уже они будут падать более-менее реалистично. Если они еще будут раскачиваться вправо-влево, то никто ничего и не заметит. Вот. это у меня опять-таки, я взял этот шаблон, это переделанная программка. Вектор движения, там у меня есть видео, вот. Но как у меня здесь происходит вот это моделирование? Все легко. Вот координата y, она меняется на каждой виртуальном, на каждом виртуальном тике с определен на определенное значение. А это, это скорость. А эта скорость на каждом виртуальной секунде увеличивается на значение гравитации. Соответственно, вот я выставил начальной скорости 1, 1, 2, ну, самому крайнему объекту 0. И вот значение гравитации 0,2, 0,1, 0,05, а вот здесь значение гравитации единичка, И уже более-менее реально тот самый крайний объект падал. Ну, для нас, потому что мы привыкли, мы живем на планете Земля, и мы уже примерно знаем, как, как объект падает, с каким ускорением, вот. Вот. Но, как мы видим, <coughs> сложного ничего нет. Есть y, меняется каждый раз на определенную скорость, а эта скорость каждый раз увеличивается на значение гравитации. Но давайте попробуем. попробуем. То есть этот э, пример будет на GitHub, но он уже будет модифицирован, потому что модифицировать мы будем его прямо сейчас. Вот, Я его не буду разбивать на два или три примера. Поэтому, поэтому смотрите внимательно. Ну, если вам в, в, на начальном этапе немного непонятно. Давайте смоделируем, даже сделаем так, чтобы объект падал а, по, по криволинейной траектории. Вот. Сейчас он падает только вниз. Что нам для этого надо? Ну, нам для этого надо. У нас есть x и y. Так. Дальше нам нужна скоростя. Speed. По x и по y. То есть мы сейчас вектор не берем. Мы просто начальная скорость по x и по y. Вот. Ну и значение гравитации мы тоже будем изменять. И знач... Хотя нет. Значение гравитации у нас будет одинаковое для всех. Вот. Теперь. Теперь, теперь. Смотрите. Начальная скорость по x и y у нас есть. Так. Значит нам вот здесь нужно увеличивать по иксу и по y есть ну и что нам еще надо так как у нас моделируется гравитация то на каждом этапе у нас скорость по игреку все-таки увеличивается вот ну давайте попробуем запустить по иксу скорость так что такое Ага, speed y. Вот. Где-то еще у нас m speed y есть. Теперь давайте попробуем запустить. Посмотрим, что из этого получится. И как мы видим, ну, траектория кривая. Давайте добавим, добавим а, нашему а, по x начальное значение, пусть 3 будет. Вот, вот, здесь уменьшим все-таки эту гравитацию, поставим 0,5. И запустим еще раз. То есть у нас уже траектории не прямолинейные, а криволинейные. Вот, как мы видим, они были брошены и летят по какой-то траектории. Вот. Так, так, давайте, давайте. Все-таки тут, наверное, 0,3 поставлю везде. Тут 0.4, тут 0.1 и 0.2 будет. И еще раз по X будем увеличивать на 4 пикселя. Вот, чтобы более-менее было, да. И вот у нас криволинейные траектории, как будто бы объект брошен. Вот. Чем больше в данном случае у нас было, вот это самый крайний а, объект, да, вот там, где даже 0.4 было и 0.3, а, сила гравитации тем они как бы реалистичнее для нас падают вот но это такое об этом я уже говорил ну и сейчас попробую я сейчас сделать еще один пример вот не переключайтесь итак вот у меня есть еще один примерчик в котором моделирование траектории снаряда вот вот Итак, падающие объекты это интересно, но интереснее еще стрелять из пушек и что-то бросать. Те же Angry Birds, да, там можно сказать, моделируется траектория снаряда. Вот, поэтому небольшие изменения и у нас уже есть моделирование траектории. Ну давайте сначала запустим, посмотрим. Так, снаряд у меня сейчас будет лететь, шар вот с этого угла, с левого нижнего угла. Вот летит, летит, останавливает, как мы видим, летит по определенной траектории, вылетел под углом 45 градусов. То есть моделируется и гравитация, и траектория, и все такое. Итак, нужно нам немного вернуться, не вернуться, а подойти к математике, как это все рассчитывается вот то есть есть определенные формулы с помощью которых можно там рассчитать как далеко улетит снаряд массой определенной массой если начальная скорость будет такая то То есть можно посчитать как далеко он улетит на какую высоту максимально он поднимется и все такое то есть но в этом в этих расчетах отсутствует сопротивление воздуха но в наших мирах никакого воздуха в принципе нет да можем его убирать конечно можно добавить какую-то э, перемены которая будет отвечать за этот ветер или сопротивление воздуха но это такое мы мы пробуем все по простому не усложняя То научить научившись э, моделировать простые вещи можно уже переходить к сложным так вот давайте э, к математике у нас наш снаряд двигается по иксу, давайте я еще раз запущу по иксу и по игреку, вот давайте старт, вот он двигается по оси y и по оси x. вот соответственно нам нужно знать вот эти там смещения то есть как он будет двигаться вот, и эту скорость можно разложить по осям как Какая формула для этого есть? Ну, давайте я попробую вот здесь, вот здесь написать. Да? То есть, формула по осям скорость v и x. То есть, это какое-то там смещение по x. Получается, наша скорость v умножить на косинус какого-то угла а, А, или давайте n же, вот, вот так вот. По у у нас скорость э, будет Давайте y а тут давайте ну давайте и оставим x а здесь y здесь соответственно будет скорость в умножить на синус синус этого угла то есть начального угла то есть и и это initial или начальная скорость но ну, давайте вот здесь и поставим в и в и да Дальше давайте рассмотрим движение снаряда по вертикали. То есть снаряд сначала упадет, поднимется вверх, а потом упадет вниз. Итак, у нас давайте скорость V. Это Y, V, Y. Скорость по Y, завис, ну, в зависимости от Т, от это время. Равно V и Y, то есть начальная скорость. Минус g, это у нас ускорение свободного потения, умножить на t. А вот. И непосредственно само значение y, это скорость. А это уже, соответственно, значение позиции по y, в зависимости от времени. Значит, тут у нас какая форма получается? У нас вот эта вот скорость начальная, v, v y, минус g, Умножить на t в квадрате Давайте умножить на t И разделить на 2 Вот То есть вот так вот будет меняться у нас позиция y Вот, но это, это формула для, для, для, для нашего случая А наш случай это тогда, когда начальные координаты равно равны по нулям То есть x и y равны по нулям ну, в нашем случае это x0, а y не 0, потому что у нас другая система, чуть-чуть координат. Но давайте об этом сейчас не будем. Вот. Ну и вот этот вот знак минус. Он здесь указывает то, что наша... На, на, на то, что у, ускорение свободного падения направ, направлено противоположно направлению оси Y. Потому что у нас ось Y от 0 и вот сюда вниз идет. То есть противоположно. По-хорошему Y в нормальной системе координат, той, в которой мы живем, вверх. Да, есть высота 0, 1, 2, 3, 4, 5 и идет вверх. Вот. Но в этом случае наша формула чуть-чуть другая. Да, минус. Потому что противоположная ось далее время которое требуется для достижения вершины траектории равно времени необходимому для падения снаряда на землю из этой верхней точки вот значит что значит как можно определить это, эту точку это время вот. Ну, мы знаем, что в самой верхней точке траектории скорость снаряда равна нулю. Это очевидно. Это первое, чего надо отталкиваться. Значит, формула этого времени, за сколько снаряд пролетит, да, ну, достигнет этой вершины. Равно t равно v и y, то есть начальная скорость разделить на же на ускорение свободного падения или равно вот так вот в и начальная скорость нашего снаряда умножить на синус угла angel и разделить на же вот. ну и в этом случае время полета снаряда мы знаем 2 умножить на т это Т, это то время, на которое снаряд залетит на самую верхнюю точку. А вот общее время, давайте, all, наверное, вот так. А общее время в два раза больше. Есть. Теперь, это мы рассматривали координаты да, движения, то есть ну, изменение координаты Y. Вот, теперь же надо разобрать, и дальше разобрали время, формулы, да, вычисления времени, то есть общего времени, сколько будет снаряд лететь. Вот. и теперь можно посчитать дальность стрельбы. То есть дальность стрельбы рассчитывается, то есть полное расстояние, которое пройдет снаряд до падения на землю, рассчитывается, как его скорость, умноженная на время полета. Вот, давайте напишем формулу x, э, ну, блин, давайте common или all, наверное, равно 2 умножить на v и x, начальная скорость по x, умножить на v и y, начальная скорость по y, вот, вот так вот, возьмем скобочки и разделить на g. Или же или же равно 2 умножить на начальную скорость v и умножить на косинус angel умножить на скорость начальную и умножить на синус то есть можно особо не вдаваться в подробности вот этого всего а просто вот записать сохранить у себя эти формулы так это все добро делим на и вот так вот или давайте я... то есть это идентичная формула, да, просто разные там значения или же начальная скорость и умножить на начальную скорость то есть начальная скорость в квадрате, дальше разделить на g и вот это все, добро Умножить на синус, 2 умножить на angel. Вот, это общее полное расстояние, которое пролетит снаряд. Вот, Но это такие формулы, которые могут вам пригодиться. Они будут здесь, вот и это, понятное дело, лежит в репозитории. Итак, что было изменено? Ну, x, y есть, начальной скорости по x, по y тоже есть, вот я чуть-чуть просто изменил название не speed, а s добавил. Дальше есть значение гравитации 0,2, также есть стартовая скорость и стартовый угол. Вот, радиус это просто радиус круга, не смотрим. Так вот, есть начальные координаты, дальше начальной скорости по x, y значение гравитации. И стартовая скорость, которую можно рассчитать, да, мы уже там рассматривали какие-то формулы силу, вот, И если у вас э, снаряды разной массы, то можно, э, а пороховой заряд один, то можно узнать, э, какая сила будет действовать на объект, а из этого можно узнать его скорость, вот. Соответственно, ну, это все мы здесь не рассчитываем. Мы просто уже сразу задаем стартовую скорость. Мы все упрощаем. И стартовый угол. Угол это наклона нашей пушки. Да? Здесь я не рисовал, но вы можете это все нарисовать. Дальше. При старте, то есть, когда мне известны стартовые скорости, вот, то есть, когда вы стартовую скорость меняете, вам нужно кое-что пересчитать. Что здесь пересчитывается? Здесь пересчитываются начальные скоростя по x и по y. Для этого нам нужно перевести углы в радианы. Вот формула перевода. То есть это обычный угол, 45 градусов, мы его знаем. Вот, там 90 мы знаем, что вправо. Да, 180 вниз. Ну, как бы по углам, я думаю, вы знаете. Вот, но их нужно переводить в радианы. Вот, мы переводим их в радианы. И дальше при движении... У нас по «x» меняется на одно значение, по «y» на другое значение. Вот здесь, как мы видим, знак «минус». И наша скорость по «y» меняется с учетом гравитации. В результате вот таких вот несложных вычислений, как мы видим, сложных вычислений здесь нет вообще. Здесь просто плюсы идут, чего-то к чему-то. Все. Никаких умножений, ничего. Это происходит перед стартом, да. Вот, и в результате мы получаем траекторию, которая, в принципе, нормально, нормально даже на шар вот летит. Вот я стрельнул, и вот он летит по какой-то траектории. Так, вот. Вы можете дописать эту программку, сделать, вот когда-то было давно, игрушка такая, стоял танк, и он стрелял э -э, снарядами различными, вот различными снарядами, и попадал там в другой танк или не попадал, есть разные снаряды там какие-то взрывались, какие-то поджигали что-то, какие-то еще, вот. То есть вы можете спокойно начать разработку такой программы. Вот, ну давайте изменим стартовую скорость. У нас было 10, давайте поставим 20. Давайте поставим 20. И как мы видим, траектория уже, уже по-другому, уже скорость увеличена. Вот, и у нас шар уже наш летит по-другому, вот. Здесь, как мы видим, уже зависимости много. Этот угол можно, да, там, стрелочками управлять. Скорость тоже, зажали и держим пробел, ну, как в Angry Birds, к примеру, там. Или были червячки такие, там, зажимаешь держишь пробел, и сила увеличивается. вот. Также можно написать такую игрушку, да, когда там, мы попадаем на разные планеты. Либо просто у нас э, старту, э, мы начинаем как, э, неизвестно где, то есть мы не знаем, какая гравитация будет, мы не знаем, там, какой ветер, к примеру, какой, какой еще параметры будет. И мы должны там, за определенное время что-то уничтожить. Да, У нас может быть танк слева, и мы должны пушкой управлять и поражать какие-то объекты. Понятное дело, нужно сделать пару пристрелочных выстрелов, но тем не менее, вот мы сейчас увеличили скорость, теперь давайте увеличим гравитацию до 0,4 и посмотрим, что изменится. То есть, меняя вот эти вот значения, можно довольно-таки интересную игру сделать. Вот, как мы видим, скорость была 20, но мы увеличили еще гравитацию. К примеру, попали на другую планету. И у нас уже траектория чуть-чуть-чуть уже изменилась. Вот, ну, можно еще, можно еще, давайте 15 я поставлю, можно еще попробовать смоделировать ветер. Вот. То есть ветер может дуть навстречу нашему снаряду, а может э, дуть э, по пути нашего снаряда. Да? Ну, что можно сделать? Можно нашу скорость, где тут x добавить некое сопротивление, плюс равно, ну, к примеру, ветер. Ветер может быть минус 4. Вот вот так вот. Это будет какой-то коэффициент. Ну, давайте посмотрим, что получится. Что получится? Старт. Опа! Наш снаряд улетел. Я думаю, вы заметили. Был сильный ветер. Давайте добавим двоечку. То есть навстречу дует ветер 2. Опа, снаряд опять улетел. Что ж такое? Давайте минус 0,5. Вот такой будет ветер. Дуть навстречу. Стреляем, стреляем, ай яй опять улетел. Ну, как вы видите, довольно интересно получается. Вот. Ветер все-таки сильный, и наш снаряд улетает. Как, как вы видите, здесь просто какие-то относительные значения, Никакой, никаких сложных расчетов нету. Но а, совокупность вот этих простых расчетов и сама идея игрушки в чем-то, да, уже делает, может ее сделать интересной. Вот ветер дует, дует, дует, дует, ну нормально. Нормально, в минус 2, давайте один еще. Вот. То есть этот ветер дует навстречу. В процессе полета снаряда этот ветер может меняться. Вот он дует, дует, дует и траектория чуть-чуть не такая. Давайте попутный ветер в 0.1 добавим. То есть мы изменим, изменяем знак. И где у нас наша игра? Как мы видим, снаряд полетел дальше. Потому что ветер дует попутный. Это в червячках такая игра была очень интересная и увлекательная. Вот, поэтому сложного здесь ничего нет. Немного математики, немного, там может быть, геометрии. Вот, ну, в принципе, математика и включает в себя и алгебру, и геометрию. Вот, как бы немного этого всего, чуть-чуть физики, и мы уже получаем что-то более-менее интересное. Поэтому на сегодня все, ну, как бы на сегодня, на этом примере все. Подписываемся, делимся, жмем лайки комментируем и все такое, и ждем новых видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.